Болезнь десен повышает риск развития болезни Альцгеймера на 70%. Болезнь десен это проблема, с которой в большей или меньшей степени сталкивается каждый человек. Одни люди сразу при появлении жалоб обращаются к врачу, который выявляет заболевание и начинает лечение. Другие же игнорируют симптомы воспаления и откладывают визит к врачу до тех пор, пока проблема не ухудшается более значительно. Научные исследования позволили выявить взаимосвязь заболевания десен с болезнью Альцгеймера. Оказывается, что у людей, страдающих заболеванием десен, в течение 10 и более лет вероятность развития болезни Альцгеймера на 70% выше. В исследовании приняли участие 25 тысяч человек. более в 50 лет было выявлено, что бактерии, вызывающие воспаление десен, могут вызывать системное воспаление. Эти бактерии способны проникать в ткани нервной системы и усугублять признаки и симптомы болезни Альцгеймера. Благодаря этим исследованиям, уничтожив эту бактерию, можно замедлить распространение и прогрессирование как минимум двух эпидемий – пародонтита, от которого страдают 47% взрослого населения, и болезни Альцгеймера, которые болеют сейчас около 6 миллионов людей. Ведущая британская организация Oral Health уже давно признала тесную взаимосвязь между плохим здоровьем полости рта и общим состоянием организма. Уделяя больше внимания зубам и дестам, мы можем снизить риск развития различных заболеваний. Избежать проблем с полостью рта можно. Главное, каждый день ухаживать за зубами дома. Чистить щеткой и пастой с фтором два раза в день, ежедневно. Регулярно посещайте стоматолога для контроля здоровья полости рта и своевременного лечения. Мы будем рады видеть вас в нашей клинике. Будьте здоровы!